Скажите, а вы отсюда, да? да? А какое подразделение у вас? Здорово. Да. Он же наш, он все да. у нас тут местный командир, город. местный командир, да. наш. наш. второго, и сын сын сын сын сын сын сын спасибо я еще так не был. Дождались? Дождались. Первый раз за сколько, да? Восемь лет.